Обычно перед поездкой, важным событием или ответственным делом наши старики желают человеку цааган ХАЛГЭ БЕЛУЮ ДОРОГУ, что сегодня мы понимаем под этим понятием Белая, ЧИСТОЕ, БЕЛОЕ. Беспрепятственное или белое удачливое, в чем суть этого благопожелания? С древнейших времен белый цвет у кочевых народов Центральной Азии считался священным, святым. Молочной белой пищей наши предки благословляли каждое дело, ограбляя самое святое, что у них было: родовые места, священный угол юрты, землю и небо. Священный белый месяц Цаган царь, кочевники праздновали приход Нового года. Титулом Цаган Наминхан наши предки называли посланника Далай-Ламы, распространявшего буддизм в айратских кочевьях. Священной истории Цаган Монголы называли одну из важнейших исторических хроник 13 века. В общем, белый цвет всегда был священным для наших предков, но по какой? Священные дороги желали они идти. Возьмем простое, казалось бы, пожелание ко дню рождения. Афсн нафсантн цаган халхта Пусть полученный возраст будет счастливым и белодорожным. Здесь думается, речь идет даже не о жизни на пути, которому призвано быть удачливым или священным. Это пожелание гораздо глубже по сути. Желая белой дороги, наши старики просили не только беспрепятственного и удачливого жизненного пути, но и напоминали о том, что и поведение самого человека должно быть безукоризненно чистым и святым. Человек, которому это желали, должен был жить в соответствии с Моральным кодексом Айратов. Этот Моральный кодекс носит название «Арон Цаганбуин 10 Святых или Белых Добродетелей». Как видится, это моя личная точка зрения, верна она или нет, решать вам самим. Арвунцаганбуин является сущностью Национального Кодекса наших предков. Что это за 10 добродетелей? Не отнимать бездумно жизнь. Не брать того, что тебе не дали. Не пролебодействовать. Не говорить неправды. Не клеветать. Не говорить грубых слов. Не пустословить. Не быть алчным, не быть злонамеренным, не придерживаться ложных взглядов. От того, что наши предки так жили, мы были великим народом. Европейские путешественники, заезжавшие к калмыкам до революции, с удивлением отмечали, что даже в шее они не убивают, а просто вытряхивают, не отнимают бездумно жизни. Юрты у них не закрываются, то есть никто не ворует чужие вещи. Своим калмыки редко врут но к приезжим относятся настороженно и чужаков обмануть могут, писали они, и никогда не клевещут, всячески покрывают преступников. Матерные слова они называют кислыми и редко произносят, с радостью делятся новостями, но редко обсуждают других, не желает никому плохого и не стремятся причинять вред. Ученые говорят, что и Великое уложение 1640 года, написанное айратскими и монгольскими владыками, в основе своей имело именно этот Древний кодекс 10 добродетелей: защитить родину и убить человека в честном бою не преступление. Дезинформировать противника не преступление и так далее. Хойский князь Салтан Тайши однажды сказал «Учиненную нашими предками присягу мы ближние потомки нарушили, а наши потомки и совсем уже в пренебрежении отстоят. За такое нарушение мы самостоятельными не останемся». Габан Шарап, автор хроники «Сказание о Байратах» замечает, что это предсказание сбылось. Подытоживая, отмечу, что, на мой взгляд, пожелания включает в себя как чистый, беспрепятственный путь, так и чистое, безгрешное его прохождение тем, кому этого желает. Белой дороги вам в новом году, дорогие друзья, благополучия и безукоризненного поведения. По материалам статьи Геннадия Корнеева. Команда канала ЗАН онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков.